Во имя Отца и Сына и Святаго готов. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Дорогие мои братья и сестры, всех вас поздравляю с тежним праздником! Сегодня у нас, вот я здесь уже восьмой раз праздную вместе с вами. Пасху, он, вот, казалось бы, совсем недавно здесь появился, вот уже восьмой раз, уже второй раз на воскресенье выпадает ваш престольный праздник. Мы здесь собираемся для того, чтобы испытать вот эту пасхальную радость еще раз. И как раз так чутким образом Господь устроил, что она у нас вот полгода прошло, как бы совсем уже соскучились по паске. И раз вот немножко напоминание об этом, что мы вот еще немножко порадуемся э, вот э, такому вот замечательному празднику. Вот неспроста, наверное, вот мы собираемся здесь, чтобы испытать эту радость, потому что э, такие события, такие, дни, э, они нас объединяют, а нам в данный момент очень нужно вот этот вот, какой-то объединяющий фактор, чтобы мы могли друг другу немножко при, быть ближе, чтобы период, когда мы как-то просимся друг от друга, то ли боимся чего-то, всего, что происходит, то ли... Э, Наши проблемы как-то нас не трудят. Но вот это, это то, что нас объединяет, заставляет там находиться ближе, помогает, становится добрее, теплее, что-то. И Господь каждому из нас рядом находится, каждому помогает. Вот это чтение, которое читается на Пасху каждый раз, обычно читается оно коротко, всего первые стихи такие вот, все знаете, наизусть, наверное, их уже выучили, потому что они а, так запоминаются в сердце ложатся. Но там чтение немножко побольше рассказывается, там я бы Аня тоже вот, сегодня полностью был прочитан. И рассказывается о том, каким образом, э, как сам, как, как мы должны воспринимать это, как вот Господь пришел, соответственно, и э, ученики э, Иоанна, воспринимали это вот там. как он, кто, кто такой, вот он, он крестит, вот он с тобой придут. Вот. И Иоанн прямо говорит о том, что вот он. Который, соответственно, после меня пришел, но он предо будет всегда. То есть тот, тот который прежде всех времен будет вот. И в этом э, чтении как раз об этом говорится. Дорогие мои братья и сестры, всем вам по душе желаю огромного терпения. Нелегкое время, но, собственно, когда оно легкое, это бывает у нас. Никогда жизнь не бывает такой простой вот, и, и безоблачной. И это, наверное, нормально. Вот Желаю... Огромного терпения, желаю большой любви к ближнему, желаю, соответственно, э, уметь увидеть нужду ближнему, потому что это очень важно. Нуждается как раз не тот, кто э, чаще к нам подходит и говорит, дай мне, дай мне, а нуждается тот, кто молчит зачастую. Поэтому будьте внимательны друг к другу. Мы зачастую не видим, что человеку нужно, а иногда видим, думают, ну не просит вроде не сильно нужно. Нет. Не просит как раз, потому что он не стесняется, не хочет вас и применять. То же самое любовь в Поэтому будьте внимательны друг к другу, проявляйте друг к другу любовь. И Господь всегда пребудет в каждом из вас. Христос воскресе! Христос воскресе!